Привет, друзья! Рад с вами еще раз встретиться в новом нашем уроке. В этом уроке мы с вами рассмотрим еще один очень важный деталь при моделировании в Marvelous Designer. Эта функция называется эластичностью. Эластичность это как бы добавление элементов типа резинки. Когда вы натягиваете резинку, она как бы сужается. Если его пустить но внутрь вот, а, там, а, ткани, то оно нам сделает его как бы более короткой. Или, а, как сказать, создает нам красивые складки, с помощью чего мы можем управлять, а, не изменяя размеры, слингверт а или слингвар. А для этого мы сейчас с вами создадим ну, обычный вот, э, объект, обычный и его отпустим вниз, симулируем. Как видите, здесь ничего такого интересного нету. Это обычная ткань, но э, его можно вот сужать или вот дать какую-то форму, эластичность мы можем добавить на любой внешний край либо э, создать внутри вот э, энное количество вот таких вот форм таких вот э, линий и в нем уже мы можем вот э, как сказать включить вот эту функцию что это нам даст смотрите здесь есть э, strength и ratio ratio это э, как бы проценты того, насколько объект в этих местах теряет свой размер. Либо вы можете его добавить тоже. Сейчас мы оба варианта посмотрим. Например, давайте с дефолтных размеров посмотрим. Как видите, она сужалась. И как бы я не стараюсь, но она все равно не приходит в свою первоначальную форму. Мы здесь также можем, вот у нас в руках этого, этой функции, изменить их размеры, либо увеличить вот их длину, например, вот 180. Это уже как бы почти в два раза больше, чем тот объект. Вот поэтому у нас получились вот такие вот выпуклости. И если вы заметили, то цвет вот там, где включился вот этот э, функция эластичности, оно поменялось с э, красного на зеленый. Мы можем этого тоже вот здесь управлять. Этим тоже. Ну, например, поставим на 40. Ну, как видите, оно как бы скомкалось как бумага, как лист бумаги, либо какую-то ткань. Вы также можете этим воспользоваться в своих проектах, например, при моделировании каких-то декоров или если вы хотите там какую-то вот бумагу, либо ткань, сделать вот в таком варианте тоже можно. В этом уроке как бы мы с вами рассмотрели только вот эту функцию эластичности. А в следующем уроке мы с вами поподробнее посмотрим еще некоторые полезные нам функции. Спасибо вам огромное за просмотр. До следующих уроков.